Включили, слышите? Слышу, да. слышу. слышу, Так, ну что, будем начинать тогда урок, да? Да, сейчас. давайте. Все слышно, все это самое. Тогда давайте, значит, я сейчас э, включаю демонстрацию экрана, да? Значит, итак, тема у нас продвижение по Инстаграму. Сейчас я буду на телефоне показывать, как я продвигаю. Вот моя картинка. Надежда, вот ваша, ваш пост, да? Заодно сейчас лайк. он недописанный. Ну, а почему же вы текст не написали? Вы просто поставили красивое видео. Я через бот делала. Думала, в бот закачаю, там подредактирую и отправлю. Но... Картинка отправилась, отец а не, не, не сумел сделать. Ну, потом еще... Недвижимость Хабаровск. Вот просто напишите, недвижимость Хабаровска. Нет, вы бизнес-страничку делали в настройке. Посмотрите, О, вот здесь... У меня и такая была, и это... Вот, я уже не э, мы пришли зарабатывать. А у меня бизнес, поэтому он мне предлагает переключиться на личный карту, у себя это дело поправить. Понимаете, у вас вот этого нет. Получается, что у вас... Вот мы его нажимаем. Видите, что здесь получается? Добавить публикацию. В историю. Вот нажимаем на нее. Вот, она не сохранится. Вот, видите, вышла вот такая картиночка. Нажимаем на нее, на картиночку, да? да. И видите, сверху получается ваш хэштег можно поставить, указать время, опрос можно сделать упоминание можно сделать, вопрос можно задать, обратный отчет времени поставить, тесты можно назначить, температуру, допустим, вот сегодня 16 градусов, ставить в личку. И все. То есть, но чтобы вот так делать, чтобы вот так делать, нам надо сначала утеплить отношения, чтобы вас не, на вас не пожаловались, чтобы вас не забанили. Очень мало. И вот эти вот подписчики, они появились буквально, ну, за год, наверное, вот. И это все делал я вручную, без всякой автоматизации механизации. и механизации. Вот я вам просто рассказываю то, что я делал, но это делать нужно каждый день, за день. Сколько я за день написал комментариев, сколько людей мне ответило. Понимаете? И вот это и есть продвижение в Инстаграме, продвижение во всех сетях, не только в Инстаграме. Вот. Поэтому. Вот я серьезно говорю: хотите результат, надо ежедневно. Хотя бы, возьмите себе за правило, хотя бы 10-15 человек новых. Новых. 10-15 человек. Я пишу, и комментарии у меня не маленькие. И причем комментарии тематические людям это нравится. Вот такая козиночка с крышечкой для яиц. Наталья Демина. Это мой спонсор в таком сервисе, который называется блокчейн Партнер. Учимся. Но комментируйте, заходите, покажите свою эрудированность. Вот многие говорят экспертность, я против этого. Эксперт – это наемная должность. То есть вас нанимают как специалиста в какой-то области. И вы делаете экспертизу, то есть вы делаете заключение. То есть вы проявляете узкую свою специализацию, компетентность в каких-то вопросах. Но вы не обладаете экспертностью, вы обладаете эрудицией, объемом знаний, какими-то компетенциями вы обладаете и так далее. Но у вас нет экспертности. Такого качества в природе не существует. Существуют вот те качества, про которые я сказал, образованность там и так далее, другие там всякие разные качества, интеллигентность, ну, всякие разные, но только не экспертность. Экспертность такого качества нет. Это все равно, что сказать, вот, он хороший директор, он обладает хорошей директорностью. Грубо звучит, правильно, потому что нет такого качества, потому что это наемная должность директора. На него, на эту должность приглашают человека, который обладает определенными качествами какими-то деловыми там каким-то специалистическими какими-то свойствами обладает и так далее характером так называемый сарафан получится у вас запустить сарафан будет у вас бизнес будут у вас результаты все у вас получится не получится запустить сарафан ну извините сами виноваты значит не туда двигались не туда не, не то делали вот такие фишки про которые я Начал рассказывать, но еще не закончил. И ну, да. время наше с вами ну, подходит ну, к концу да, нашей конференции, да. то есть нашего занятия да. подходит к концу. Да. Вот я вам даю задание, чтобы вы ко вторнику сделали все. Исправьте во всех трех аккаунтах, подберите все свои, ну, себе вот такие вот шапочки. Пускай у вас не будет вот этого вот ссылочника У меня столько строчек нету. Я вот поставила вот этот вот... Публичную личность поставила в этот Господи Боже мой, недвижимость Хабаровск, потом ваша фамилия. А у меня здесь даже написать ее не. Договорились? Нормально. Ну, да, все. нормально. Все, тогда до, до вторника. До вторника. Я останавливаю демонстрацию. До вторника. Да. До все, вторника. спасибо вам. Давайте. До свидания. До свидания.